Друзья, всем привет! Меня зовут Тимошенко Павел. Очень давно не записывал видео, так как сейчас занимаюсь изучением английского языка, занимаюсь также одним направлением по заработку в интернете, по торговле на американских сайтах, и для этого я как раз таки изучаю английский язык. То есть в этом видео я расскажу, с чего нужно начать, изучение английского языка. И также основной причиной, по которой я записываю это видео, это наш всеми любимый э, форум, или это клуб. Э, клуб людей, э, которые работают в интернете, которые зарабатывают, развиваются в интернете. То есть по этому клубу у меня уже есть э, видео на канале, ссылочку я оставлю вот здесь по середине аннотацию вы сможете перейти и посмотреть все об этом клубе. Я вам рекомендую зарегистрироваться. Очень хороший клуб, есть очень много полезной информации, так что регистрируйтесь и будете вместе с нами развиваться и зарабатывать в интернете. Ну а теперь давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего ролика. Итак, с чего же нужно начать изучение английского языка? Я сейчас занимаюсь репетитором, то есть я плачу ему деньги за обучение, но он мне дает, скажем так, такие материалы, которые можно начать самостоятельно изучать и не вкладывая деньги, ничего никому не платив. Итак, первый шаг – это нужно начать с просмотра видео на английском языке. То есть, смотреть как можно больше видео на английском языке. В а... помощь нам, конечно, как всегда, приходит Google, YouTube и другие ресурсы. То есть, вот как пример, я сейчас покажу один канал на YouTube. Вот, то есть, это канал о изучении английского языка. Его идет девушка носитель языка на английском языке а, то есть у нее очень хорошее произношение и а, вот с таких каналов можно начинать изучение то есть вы заходите на канал открываете а, любое видео которое вам понравилось вот и смотрите здесь у нее есть видео с субтитрами то есть смотрите видео, слушаете как можно больше. Также вы можете искать даже на YouTube различные другие видео на английском языке, которые вам интересны, смотреть английских блогеров и слушать новые слова и новые фразы. Таким образом восприятие нашего английского языка будет улучшаться. Следующий, второй шаг, это также слушать как можно больше аудиоподкастов на английском языке. То есть... Также вот пример я привожу один сайт. То есть ссылки на все ресурсы я оставлю в описании под этим видео. Вы сможете там их найти, зарегистрироваться, если нужно. Или же сразу вот на этом сайте можно начать слушать и начать скачивать себе подкасты. Пример вот открываем первый подкаст. Здесь вы можете его скачать сразу себе на компьютер. И э, скачать текст подкаста, также здесь его можно прослушать. То есть, вы можете закачать себе текст подкаста на свой телефон или на свой плеер. И когда есть свободное время или когда-то едете, можно слушать английские подкасты и также запоминать новые слова. Далее, следующий шаг это читать текст из статьи на английском о том что вам интересно. Пример, я привожу один ресурс, на котором я изучаю информацию по э, продажам на Amazon, на eBay, то есть о том, что мне интересно. Вот, я читаю, даже ну, начинал читать, даже я здесь я не понимал, о чем здесь идет речь. Я прочитывал текст и также я добавлял новые слова, которые я не знаю в свой словарь. Что это за слова, я сейчас расскажу. Допустим, вот, берем первое слово, которое нам здесь неизвестно. К примеру, это вот будет «education». Вот. У меня установлено такое расширение в браузере, которое называется «LingvoLeo», то есть это такой сайт, на котором можно изучать английский язык и также можно изучать английские слова. Вот, я два раза кликаю левой кнопкой мышки по этому слову, и у меня открывается перевод этого слова, то есть все значения этого слова. Вот, «Education» — это у нас образование. Если я не знаю это слово, я левой кнопкой мыши кликаю на перевод образования, и это слово добавляется у меня в словарь на э, сайт lingualeo.com. То есть это сайт э, по изучению английских слов, и... И следующий шаг – это у нас как раз-таки а, выписывать новые слова, которые мы не знаем, добавлять их слова и изучать. То есть на вот этом вот сайте мы можем изучать новые слова и новые фразы. А, здесь есть бесплатный, а, скажем так, статус или аккаунт. Там есть ограниченное количество слов, которые мы можем добавлять для изучения. Но здесь также можно проплатить и платный статус. Он стоит, если я не ошибаюсь, 10 долларов за 3 месяца. И здесь можно добавлять вот неограниченное количество слов в словарь. И потом заходить их и изучать. То есть здесь есть много различных способов, с помощью которых можно изучать новые слова. Вот есть конструктор слов, есть аудирование, есть перевод слов, то есть и очень интересный сайт, мне он очень нравится, и я на нем также сейчас изучаю английские слова. И с помощью этого расширения uh, Linfaleo, мы можем также переводить и целые предложения или фразы. То есть мы вот выделяем фразу. Нажимаем, левой, нажимаем правой кнопкой мышки «Перевести», и вот у нас выдается пере, перевод этой фразы. То есть, конечно, это перевод не совсем точный, но для понимания, я думаю, будет достаточно. Ну и последний шаг изучения английского языка – это практика разговорного английского. То есть, когда у вас уже есть э, какой-то словарный запас, вы уже, скажем так, можете сказать несколько слов, несколько фраз на английском, вы можете находить людей, которые также изучают английский язык и начинать с ними общаться. Это очень важный э, шаг в изучении английского языка, без которого э, ну, изучение английского языка будет очень сложно. То есть, вы не сможете разговаривать, так как у вас не будет практики. Я вот также оставлю ссылку на один или на два сайта, на которых можно искать людей из других стран для общения на английском языке. То есть здесь нужно будет зарегистрироваться и находить людей. Также можно находить... Есть другие различные ресурсы, на которых можно находить людей из вашего города, можно встречаться с ними или связываться по скайпу, и также разговаривать, практиковать английский язык. То есть, друзья, вот такое вот видео по изучению английского языка. Если оно вам было полезно, ставьте лайк под видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать интересные видео о работе и о заработке в интернете. Благодарю! Редактор субтитров а